Третий значит, урок по работе с кувалдой, с молотом. А, кто не смотрел первые посмотрите обязательно. Сегодня занятие а, по поводу работы а, над мышцами кора с гитальной плоскости, что важно для файтера, когда он выполняет восходящие техники. Локтем, а перкоты, различные по корпусу, в голову. Когда маятник идет с задней ноги вперед, таким образом, и с передней. с передней, таким образом. Необходима работа кором на скручивание, одновременно, и на маятнике, на выводе бедра вперед, Этот импульс. Значит, с нотом прорабатывается два варианта. Первый – это апплинометрический вариант, Но, когда делается быстрый разгон и быстрое торможение, чтобы работали у нас обе фазы. И второе это интенсивная работа на выносливость, э, на координацию. Значит, первый вариант. Смотрим сюда. <coughs> Опять же, чем э, кувалде ближе ведущая рука, тем делать легче. Чем она к корпусу ближе, чем, э, тем делать легче. То есть более короткий рычаг. Да? Более короткий рычаг. Чем рука дальше, тем более длинный рычаг и тяжелее. Кувал вперед выдвинули, рычаг еще больше, еще тяжелее. Итак. Вариант номер один. Одноимен. Левая нога ведущая, и ведущая левая рука. Через не вперед. Движение. Все. вариант. Все. Когда ведущая рука правая, впереди левая нога и наоборот. Видите, здесь каждое движение идет на резком старте. А второй вариант – это значит, интенсив, когда руки меняются, и вы обращаете молот безостановочно. будет это так. и география. Второй вариант. Ну, казалось бы, второй вариант проще. Физически, возможно, он и проще. Да. но требует более высокой концентрации, более высокой координации очень важно вот. а, ну и на самом деле не настолько он и прост если сделать э, довольно большое количество раз нагрузка просто фантастическая получается да ну и вот эти переходы из одного положения в другое вырабатывают еще прикладные и навыки текучести перехода одного движения в другое без потери темпа и без потери силы это важно при комбинационной технике ну что давайте пока Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Смотрите обязательно следующие видео по работе с молоком. Чао.